Google Adsense сообщила о запуске нового рекламного формата полноэкранных встроенных объявлений. Они уже доступны для всех издателей. Полноэкранные встроенные объявления — это баннеры, которые показываются в контенте, когда пользователь прокручивает страницу. Они появляются в нижней части страницы, в местах размещения автоматизированных объявлений и адаптивных рекламных блоков. Со стороны издателей никакие действия не требуются. Если на сайте есть подходящие места размещения, полноэкранные встроенные объявления начнут показываться на нем автоматически. А новый кейс Google показывает, как использование директивы позволяет значительно увеличить трафик из ленты рекомендаций Discover. Поисковик привел два примера. Первый – это еженедельный бразильский журнал. После добавления директивы показатель кликабельности у издания вырос на 30%, а количество кликов на 333%. Второй пример – футблок, которому благодаря более крупным изображениям удалось увеличить трафик из Discover на 79%. Исходя из результатов кейса, поисковик рекомендует использовать эту директиву для максимализации CTR при показе сайтов Discover. Крупные изображения помогают странице выделиться и получить больше трафика. Директива определяет максимальный размер изображений, которые могут показываться в результатах поиска для данной страницы. Допустимое значение: known – нет изображения для предварительного просмотра. Стандарт – может быть показано изображение для предварительного просмотра по умолчанию. Лайч может быть показано более крупное изображение, вплоть до максимальной ширины области просмотра. Документация доступна по ссылке в описании под видео. Не ждите, действуйте, а заодно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком, до встречи!